Привет, друзья! Сегодня покажу вам рецепт очень вкусного шоколадного коржа. Он подойдет под любой тортик. Он получается изначально очень влажным, сочным и уже как пропитанным. Он очень ароматный, у него очень интересный вкус. Обязательно его попробуйте, он подойдет к любому тортику. Для начала сливочное и растительное масло разогреем немного в микроволновке и отставим, пускай остывает. Все сухие продукты, сахар, муку, какао, разрыхлитель и соду смешаем вместе до однородности. В посудине, в котором мы потом будем уже взбивать. И начинаем. Форму обязательно выстелите бумагой, тесто получается жидковато, поэтому форму лучше брать разъемную. Миксер ставим на взбивание, добавляем сразу к сухой массе яйца и молоко, затем добавляем ром или коньяк, что у вас есть, и потом уже пойдет не горячее, но растопленное сливочное и растительное масло вместе. Пускай перемешивается, чтобы все продукты соединились и сахар начал растворяться. Тем временем кипит у нас водичка. Завариваем крепкий кофе. У меня ушла такая с горкой чайная ложка кофе в водичку. И этот кипяток будем вводить мы в тесто. Увеличиваем скорость миксера. И сначала тоненькой струйкой. И еще увеличиваем скорость миксера. Вводим так всю массу. Пускай она взбивается до полной однородности. Но это должно происходить очень быстро. Как только масса стала полностью однородной, отправляем ее в форму для выпечки. У меня здесь 24 сантиметра квадратная форма. И отправляем в духовку на 180 градусов. В зависимости от вашей духовки печется от 40 минут до час 20. Пробуйте на сухую шпажку. После того, как корж у вас остынет, упакуйте его в пленку и пускай он полежит минимум 4 часа. И вы получите просто великолепный влажный и ароматный корж. А с вами, как всегда, был Кекс, друзья. До новых встреч. Пока-пока.